Друзья, привет! С вами снова Димас. вы на канале Кукс Бразер Хукс. И сегодня у нас вечерок такой прохладный и томный. И мы решили для вас сделать продолжением нашей серии коктейлей. Коктейли будут сегодня кофейные, сегодня будем я в роли баристы такого настоящего. И будем коктейли делать такие ирландские, в ирландском стиле. Это Irish Cream, сливочный ликер у нас будет. Основа и э, ариш просто кофе. Ариш это на виски основа будет. Естественно сегодня будет кофе. Кофе мы не можем сделать э, в Турке или как-то заварить. Кофе машина у нас нет, к сожалению. Так что кофе будет растворимый, вкусный тоже. Подаемся сливки сбитые в спрей можно купить в магазине. Они, кстати, ну не дешевые, но при необходимости всегда можно купить в легкой доступности. Также сегодня нам понадобятся классические бокалы, арешмаки называются именно для приготовления этого коктейля одного второго. Алкоголя идет в эти напитки по 50 мл, ну, по 40 сейчас квалификация такая как бы принята, 50 это устаревший же вариант. Так что наливаем кофейный эмульсионный ликер. Аля Бейлис, если можно так сказать, для этого коктейля используется знаменитый ирландский ликер Джемисон. Вот Джемисон мы себе не можем позволить, чуть дороже нашли вот в закромах нашей Родины, в подвале, вискарь. Любезно предоставленный когда-то кем-то какой-то праздник. Благодарный поклон всем. Обычный самогон виски. Также используем 50 мл. Довольно-таки приятный запах. Кстати, шотландский, мне кажется. Не ирландский. Да, шотландия. Но ну, шотландские виски как бы считается менее знаменитой. Без лейблов, без которых он более вкусный считает. Потому что сейчас в последнее время можно дорогие лейблы очень сильно сделать некачественные, вот Что сейчас происходит. И начинаем делать наши коктейли. Выливаем наш ари... э, крем ликер и наливаем виски вот виски очень я знаю что как бы приятно когда поджигается этот дает какой-то эффект попробуем что у нас сейчас получится я думаю у нас сейчас тоже загорится у нас сейчас прохладно и проверим как раз сколько градусов виски должен быть 40 потух сейчас подождем немножко A few moments later Давай, дари Козел Может, там уже не слой? Может быть Попробуй 38 One hour later Ну вот, мы э, налили наши э, алкогольные напитки Здесь виски, здесь айриш крем, Ликер наш э, кофейный И наливаем кофе у нас он растворимый, как я говорил, в наши напитки. Как бы по желанию они могут прогреться еще, но у нас как бы знаете, мы в таких условиях, что у нас нечем прогреть, если только на конфорке на плите. И также все украшается это сливками, кондитерскими спреями. Делается красивый узор, также можно там трубочки воткнуть сюда, кому как нравится. В принципе, коктейли готовы. Теперь осталось делать за малым, попробуйте их. А перед тем, как попробовать, мы сделаем фото. Фото мы выложим в Инстаграм, и все остальные наши соцсети, где мы находимся, можно найти в описании. Также Инстаграм, также вы можете видеть на экране, просматривав видео, что всплывают всякие наши рекламки. Ну что, будем дегустировать наши коктейли, что у нас получилось. Начнем с более женского коктейля, с Крим, с нашим ликером. Аля белис. ммм, вкусно. Усатый нянь. Вкусный коктейль. Кофе чувствуется. Естественно, вот если у вас будет вареный, он еще больше будет чувствоваться. Также чувствуется наш эмульсионный ликер, кремовый такой. Сливки прекрасные. Девочкам очень нравится. Также ариш. Свиский кофе наш. Вот, можно украсить его, в наших условиях мы не можем себе позволить украсть его какими-то там, каким -то, там и тому подобное. Также на любителя можете добавить сахар сюда, либо там стевию, либо какой-нибудь тростниковый сахар, что вам больше нравится. Можно сироп добавить. Вот у нас тут без сахара, сладкости нет, только есть сах... сладкость, содержится в спрей-сливках. Пробуем наш мужской коктейль. Чувствуется виски, очень вкусно, более крепкий. Я предпочитаю такой кофе пить без сахара, чтобы чувствовать вкус алкоголя. Как бы он и нужен как бы для этого, этот напиток, чтобы почувствовать вкус виски, ощутить его полноценно. Как бы он такой утренний, можно его вечером пить, как бы ирландцы пьют его с похмелья. Определенно, я так предполагаю, потому что и кофе с утра, и 50 грамм виски не повредят. Рецепты, в принципе, простые. Мы сегодня с вами сделали два прекрасных ирландских напитка с кофе. При этом использовали не слишком дорогие алкогольные напитки э -э -э, эконом-класса. Всем добра и мира. С вами был Димас, оператор Антон. Всем пока-пока.